Так, туп трейдеры, а что это у нас тут? А это топ группа по раздаче аирдропов Hype Train. А что тебе надо сделать? Правильно, перейти по ссылочке, которая есть в описании, и вступить в группу. А что такое аирдропы и как школьнику на них рубить бабосики, разберем в этом видео. Погнали! Здрасте! В прошлом видео я рассказал про схему. Покупкой рефералов, а в этом видео мы ее добьем. Аирдропы, что это такое? Давайте так, я объясню по-своему. Безумных словечек и непонятных вам терминов, чтобы каждый и понял, что к чему. Итак, представьте, есть куча богатеньких дядь. Они сидят такие и думают, ля, что бы поделать. И один из этих дядь такой столет и выкрикивает: А давайте свою валюту создадим. И все такие, ну гоу. А как назовем ее? А похуй, пускай будут верки-коины. Теперь, чтобы валюта дядь вышла на рынок и начала продаваться, и они, естественно, имели процент продаж. Нужно ее как-то раскрутить. И тут помощь приходят аирдропы. Дяди такие выделяют 10 кабачей, и на халяву за легкие задания дают свои монеты на эту сумму, которые, кстати, на рынок могут и не выйти. Обычно задания в аирдропов такие же ебанутые, как ваш бухой батя. Ну, типа вступи в телеграм-группу по писю и так далее. Так вот, в чем суть Вирки. Дело в том, что в аирдропах есть реферальная система, понимаешь о чем я? а Нет, не понимаю. Блять. Короче, основные бабки. На аирдропах, да и в любой системе, где есть реферальная программа, зарабатывают не те, кто выполняет эти самые задания, а те, кто приглашает рефералов. Возьмем пример с тем же фастом: там за рефа дают 10 центов, при этом новый пользователь, перейдя по ссылке, получает 1 бакс. А теперь представь, что таких же, как ты, перешло 5 кассов. Угадай, кто в итоге заработал больше? Ты со своим баксом или чел, который 5 кассов хомяков пригласил. А, вот оно шоу блядь. Ну, Вирки, как нам зазывать рефералов? У меня нет ни канала, ни группы ВК. Нихуя. Тут мы вспоминаем мое прошлое видео про CS-спринт и покупку рефералов. Дошло наконец-то. а блять, вот оно как. Да, да, easy. мы просто покупаем рефералов за цену ниже цены, которую дают на аирдропу. Это, конечно, все заебись, Вирки. Но ведь ты сам сказал, что эти монеты могут не выйти на рынок. Твоя правда, поэтому тут нужно анализировать компании. К примеру, если дядя Гурам захочет выпустить свою криптовалюту, согласитесь, шанс на успех небольшой, не так ли? А вот если челы по типу Nvidia или Sony решат выйти, на рынок шансы совсем другие думаю я открыл вам немного глаза на всю эту поебату с аэрдропом и да из халявы в кс проще говоря намного выгоднее призывать рефералов чем самому участвовать в этой парадше. а также я решил запустить челлендж в течение месяца я буду без рефералов выполнять аэродропы после чего подсчитаю свою прибыль ибо меня пиздец как бесят видосики на ютубе где челики по 5 лямов с халявы зарабатывают я то вам не пиздю и в итоге скажу реальные цифры ну а на этом все лайк вебать не забудь. Также подпишись до да, 2к Мало осталось, давайте, блять, поднажмем Ну и Соси